образ жизни резко теряет зрение и на первом глазу проблема с зрительным нервом пошел курс т.ф. по вашей рекомендации пожалуйста почему это случилось что делать дальше спасибо за ответ смотрите